капитанов и это залог вашего успеха когда вы знаете что ваш капитан вас ведет в правильный путь этот человек действительно смог создать вокруг себя ту атмосферу которую он хотел он понял что бизнес это не только деньги бизнес это отношения если хочешь много нужно отдавать и много-много принципов, которые я хотел бы сказать. Но сегодня не мой день. Сегодня не мой день. Сегодня день ЛНС. Дорогие друзья, человек создатель, человек, который любит мечтать, человек, который верит в себя в первую очередь и в тех людей, которые верят в него. Еще раз повторюсь, 15 февраля 2015 года он приехал в Москву и сказал, что создаст империю. Когда он говорил это, он чувствовал, он знал, что этот день наступит. Он видел этот день. Поэтому, друзья, я хочу передать слово человеку, который действительно может скромно сказать. Я создал мировую империю ЛНС. Мистер Сирки!